Туман, часть вторая. Значит, следующую пробу этой же картины, я начал с прорисовки мелочей храма, не боясь черной краски. Впоследствии, все равно будет ночь, и эти черные контуры уйдут. Чтобы перейти с акрилового грунта на масляную живопись, загрунтовал этот рисунок прозрачной масляной краской марс желтый. После просушки начал писать. Но писать буду именно прозрачными красками, чтобы все предыдущие слои просвечивали и были видны. Ну и также хотелось пройти своим путем, не замешивать краски на палитре, по возможности писать чистыми красками, по моей теории одной краски. Пейзаж архитектуры многослойным методом, я пробую впервые. Это все-таки не натюрборд с виноградом. Итак, после просушки желтого слоя, я взял марс оранжевый прозрачный. Им покрывая уже не сплошным закрасом, а обозначая общие теневые массы. Сам храм и ближний план, например, перила, этой же краской порисовал более четкие линии. Когда этот сеанс просох, беру голубую краску, Марс оранжевый, Марс желтый и замешиваю каждый цвет на белилах. Получилось голубой цвет, оранжеватый и желтоватый. Эти приглушенные цвета для прописки деталей храма. Для прописки деталей. Сильной цветности не нужно, так как впоследствии, храм практически погрузится в темноту ночи и в небольшой туман. Голубая ФЦ и Марс оранжевый замешаны на белилах. Этим цветом крашу здание слева, дорожку слева под перилами, но в основном эти краски используются в чистом виде, без белил, как лессировки. То есть, по мере возможности, везде должен просвечивать предыдущий закрас Марсом оранжевым. И эта рыжеватость будет являться светлыми световыми участками и объединять своим колоритом ну, все объекты. Чистые белила пойдут лишь в конце, для тумана. Если поняли, я пошел от обратного. Не объекты помещаю в туман, а наоборот. Попробую туман наложить на прописанные объекты. Ну, как в жизни. Здание стоит, а сверху ложится туман. В столбы, которые справа на здание, я немножко добавил кадми красного в чистом виде, в протирку. Вот до такого состояния была дописана картинка, и поставлена на просушку. Пока просыхает, я, конечно, писал другие работы, также связанные с воздушной перспективой, но об этом позже. Итак, когда вся эта грязь просохла, я взял белила. Самые яркие пятна на всей картине, это, конечно, огни фонарей. Вот их я и закрасил чистыми белилами. И еще. Помните, я говорил, э, запомнить про желтый кадмии? которым красил свет на столбах, в предварительном этюде. В этой работе, весь свет, я крашу чистыми белилами. Впоследствии, они будут подкрашены лессировками, то есть, не будут белыми. Но на примере столбов, увидите, как прозрачная желтая краска засветится. А пока выбеливаю весь свет на картинке. Тоже даю просохнуть этому слою. Обязательно. Потому что далее, почти вся картина будет краситься поверх темной краской. Темной краской для неба, из-за темнения участков зданий, куда не попадает, или чуточку попадает свет. Это голубая ФЦ-краска, Марс оранжевый прозрачный и капельку белил. Получился такой необычный синий цвет, который из-за Марса оранжевого, немного тяготеет в зелень. Я закрашиваю небо по возможности тончайшим слоем. Как только подошел за красом неба к контуру храма, то больше краски на кисть не беру. Очень плавно растаскиваю краску на сам храм. На верхний купола попадает мало света от фонарей и прожекторов, но тем не менее, их тоже нельзя закрашивать полностью, ведь они зачем-то рисовались. Просто смотрите, как это происходит. Видно, храм уже потерял свою контрастность. Отражающий от фонарей светной дорожки вообще не писался, а остался еще от первоначального закраса имприматуры. Тоже просушил этот слой. Ну и наконец туман. Как поместить ночь в туман, да еще при этом, чтобы не потерять объекты архитектуры. Смотрю. Вижу, что туман ночью особенно заметен на свету фонарей. Хорошо. Беру чистые белило, Чистый белил титановые. Лучше, наверное, использовать цинковые. Они прозрачные, но у меня их нет. Буду извращаться с титаном. Постепенно набираю ореол вокруг светильников, торцом кисточки мельчайшими точками, очень тончайшим слоем, потому что и сквозь белила должны просвечивать объекты. Примерно вот это получилось после белил. Короче, все перебелено. Сушу белила. После просушки беру индийскую желтую краску. Она совсем прозрачная и на белой основе покажет свой желтый сочный цвет. Этой же краской и марсом оранжевым, прозрачным, подкрашу ореолы вокруг фонарей и немножко сам э, белесый туман. Свет от прожекторов, которые светят на храм, это лессировка голубой фуце краской. Ну и конечно, опять не забыл про человечка под зонтом, который идет сразу в две стороны. Ну вот, получилось то, что получилось. Первый опыт всегда комом, тем не менее, какое-то понимание о воздушной глубине пространства, начало появляться. Теперь, вернусь к этюду, где желтый свет был написан кадмием желтым. Да, он яркий, но не имеет такой сочности и легкости, как прозрачное индийское желтое на белой основе. Свет, субстанция прозрачная, и само напрашивается писать его прозрачными листировками. Я уже говорил, повторюсь, что между просушками писал несколько картин, относящихся к воздуху. Вот одна из них, которую покажу в следующем ролике. А вот другая. Именно в ней я уловил смысл воздушной перспективы. Она построена на серых красках, но это уже другая история. Друзья, всем творческих удач и до новых встреч.